Итак, дорогие друзья, всем привет! Привет, дорогие друзья! С вами Игорь Мерлин. Пять важных уроков о деньгах. И сегодня мы поговорим о деньгах, о том, что происходит в вашей жизни. Вдруг вы заметите, что вы что-то делаете не так. Это будет лучшим результатом, если вы научитесь сегодня делать именно так. Хотя бы про это вспомните или узнаете. Сегодня мы поговорим конкретно о том, что деньги – это не цифры, это чувства. Также мы поговорим о том, какие вещи нужно покупать. Я вам расскажу, что покупка может быть не всегда лучше аренды. Расскажу, откуда берутся деньги в вашем бюджете и как сделать инвестирование вашей привычкой. Договорились?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 Тема у нас такая, что 5 важных уроков о деньгах. И прежде чем говорить о всех этих уроках, я хотел бы вам сказать пару слов о том, что, вот знаете, миллионеров много, у меня много разных знакомых миллионеров, и все они ведут себя по-разному. И нельзя сказать, вот они себя правильно ведут, неправильно ведут, но в целом есть определенные тенденции. Есть определенные тенденции. Также, опять-таки, зависит от того, каким образом получили эти люди свои миллионы. Да, поэтому они их тратят по-разному. Но в целом я могу сказать, в целом могу сказать, друзья, что миллионеры деньги считать умеют. Что бы там ни было, а деньги считать умеют. И просто так платить ни за что они не будут. Это в фильме показывается, знаете, бросает налево-направо. Как Киса Воробьянинов говорил, а как хотелось быть богатым и расточительным? Ну, скорее всего, нет. Причем я знаю миллионеров, которые ездят скромно на скромных автомобилях, а есть, которые там покупают супер шикарные себе тачки. Вот. Разные есть люди. Вот. Но опять-таки здесь много зависит от того, что у человека в голове. Может быть, у них как бы, денег одинаковое количество, ну, представление о том, каким должен быть богатый человек, у всех разное. Один из моих наставников в свое время, много лет назад, говорил, что знаете, бога, самый богатый человек тот, у которого самые дешевые. Как же он говорил, не развлечение, самый богатый человек это тот, у которого самые дешевые, ну, Пусть будет развлечение. Да? Это о чем говорит? Что, например, для одного человека достаточно, допустим, на берегу моря созерцать рассвет или закат, а для другого нужна там супер пупер яхта вот. Понятно, да? Вот. И как раз мы плавно... Да, я могу сказать, что мы где-то где за 35 минут, наверное... Порядка 35 минут наша будет сегодняшняя встреча. Вот. Так что надолго это не затянется. Я вам коротко расскажу, самые выжимки скажу. Так вот, первое, о чем мы поговорим, это о том, что деньги – это не только цифры, это также чувства. Вот, наверное, многие из вас знают всякие лайфхаки, знают секреты. Но, однако, внутри головы все равно какие-то какие вот мысли про деньги нехорошие. Нехорошие в каком смысле? Что денег не хватает. На самом деле, дорогие друзья, открою вам секрет, что это будет всегда. Сколько бы у вас ни было денег, они все время увеличиваются, их все равно будет не хватать. Я знаю по себе, когда я жил очень скромно студентом, когда жил менее скромно, когда студентом там работал, был бизнесом, потом <смех> в разных местах были взлеты и падения, и когда было много денег, их не хватало, и когда мало было их не хватало, и все равно такое ощущение всегда, что денег не хватает. И вот вы, друзья, можете прям с этой минуты принять для себя следующее. Денег не хватает, это нормально. Денег не хватает, это нормально. Если мне не хватает денег, то это нормально. Это не значит, что вы плохой какой-то человек или неудачник. Понимаете, чем больше денег, тем больше растут запросы. Я помню, когда я был так такой бедный, относительно бедный, а потом, когда начали приходить деньги, вы знаете, я... Вот пустился, что называется, ну не во все тяжкие. Я начал покупать все, что мне вот это хочется, это купил, это купил, это, это, это, это все. все куплю все. Я потом понял, что эти вещи мне не нужны, <связь> большинство вещей. Я понял, что ну не в этом счастье, не в этом счастье. Счастье в возможностях, которые могу себе позволить. Вот. Так что вот те ощущения, которые, которые внутри вас которые внутри вас. Это, знаете, как, как говорить, что аппетит растет во время еды. То же самое вы начинаете больше зарабатывать. Вот зарабатывал кто-то там 100 тысяч рублей, денег не хватает. Зарабатывать начал 500 рублей, денег не хватает. А потом раз, случился какой-то кошмар да, в виде какой-нибудь пандемии, все закрывалось, из 500 он перешел опять на 100 или даже на 50. И все, крах, казалось бы. Но на самом деле это не так, дорогие друзья. Я вам скажу больше, что э, есть такое эзотерическое как бы такое веяние. Оно говорит о следующем, что у каждого человека денег ровно столько, сколько ему нужно на данный момент. Понимаете, о чем я говорю? Понятно, да? Так что вы э, не парьтесь на эту тему, если вам кажется, что... Вам денег не хватает. Это нормально. Второе. Теперь перейдем тоже к важному очень моменту. Я вам обещал рассказать, какие вещи нужно покупать. Это второй урок про деньги. То есть вот все время, каждый день мы что-то покупаем. Что-то покупаем. Ну, начиная от хлеба, заканчивая квартирами там, или там, недвижимостью, или бизнесами. Ну, но все равно что-то мы покупаем. Так вот. Каким образом нужно покупать? Есть такая широко известная пословица, которая говорит. Она говорит, что мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи. И на самом деле, друзья, это не так. Точнее, это не совсем так. Вы скажете, что мне тогда дешевые вещи покупать? Нет, дорогие друзья, здесь немножко идет подмена критерия. Мы не говорим про дешевые или дорогие вещи. Мы говорим про вещи, которые практичные. Ну, знаете, какой пример приведу? Может быть, такой есть. Кто-то покупает там, зимние сапоги там, за 200 рублей. Да? И получается, что они быстро изнашиваются. Там, три дня походил, они уже такие не новые. Там, месяц походил, они уже совсем развалюхи. Пришлось покупать новые, да, человек ходит в них, опять три дня походил, они старые, и получается, что большую часть времени человек ходит в какой-то старой раздолбанной обуви. Но обувь должна быть очень удобная, я по себе знаю. Я некоторые модели обуви я носил много лет, покупал одну и ту же модель, вот, много лет. Так вот, вещь должна быть обязательно практичная. Практичная – это она должна вам служить, она должна приносить вам удовольствие. Я думал, какой бы пример привести. И вот приведу пример. Вот то, в чем я сейчас одет, вот эта вещь спортивная. Вот Она куплена, вы будете смеяться, даже я не могу припомнить, когда она куплена. Она куплена в Москве, это был где-то не то 99-й, не то 2000-й год. Но что-то в этих годах построили первый огромный супермаркет спортивный «Олимп» на Красной Пресне. Помните? Но он, наверное, до сих пор есть. Я просто давно там не был. Наверняка огромный магазин «Олимп». Может кто-то помнит. И вот там были все фирменные вещи. Тогда не было Китая. Тогда были вещи там американские, вот эти все там итальянские, все родные и так далее. И вот купленная вот эта вещь, я ее ношу уже столько лет. Не потому, что я не могу себе купить другую, мне просто кайфово. И знаете еще что очень интересно? Буквально я в очередной раз вот где-то месяца полтора назад прошел у стилиста значит, такую консультацию и показывал там все вещи, примерял и так далее. И вот это одна из вещей, которая мне как раз подходит. В том числе вот эти красные наушники, вот полосочка красная, вот эта ниточка из Таиланда, где я три года жил. И вот оно все подходит, понимаете? То есть это мое, мне в нем хорошо и комфортно. И тем более, видите, столько лет я ж не сижу, я ношу и стирал, уже там, наверное, тысячу раз стиралось в стиральной машине, и ничего. То есть вещь практичная, понимаете, да? Значит, дальше пару слов о том, про себя любимого рассказал. Пару слов о том, вот, например, про то, какие вещи покупать. И я вам сказал, что надо практичные вещи покупать. Возьмем, например, автомобиль. И если покупать правильно автомобиль, то есть определенные критерии. И многие люди берут не с того критерия. Понимаете, да? Не понимаете? Сейчас расскажу. Очень многие люди, они как бы берут критерии вот нравится, не нравится. То есть вот красивый автомобиль, ну оптимально по деньгам, чтобы вот есть у меня там 2 миллиона, вот в районе 2 миллионов я себе могу позволить вот это, вот это, вот это, например. И многие люди, например, не задумываются о том, для чего не покупают автомобиль. А ведь для чего этот автомобиль покупается, это еще более главная вещь. Ну, например, если вы раз в неделю с семьей, вам надо ездить на дачу и возить туда мешки с картошкой, ну, к примеру, даже какой бы вы богатые ни были, вы не будете нанимать грузовик, чтобы там мешок картошки довести с дачи себе или какой-то, понимаете? То есть она должна быть там вместительная, чтобы семья влезла, чтобы было комфортно, понимаете? Но вот э, часто люди выбирают понты, панты, потому что, чтобы удивить соседа. И что самое удивительное, вот многие люди, я же общался с многими-многими богатыми людьми, некоторые вот купил себе машину, там, Rolls-Royce, он на ней поездил, а потом видит, что на ней ездить неудобно. Не в том плане, что внутри неудобно, все классно, водитель там и так далее. Но, во-первых, ее надо охранять, и надо, чтобы она стояла где-то в определенном месте. Если поцарапал, не дай бог, что-нибудь, ремонт очень дорогой. Она огромная, ее там никуда не загонишь. Нужен специальный лифт, чтобы... Ну, понимаете, да? То есть не везде на ней проедешь даже. А в условиях города, например, Москвы сложно. Может быть, лучше что-то поменьше. Понимаете, да? И вот я помню еще много лет назад, в каком-то году, даже не припомню сейчас. Ну, тоже где-то в 2000-х начала я себе купил тогда Тойоту-Корову. Uh, у меня был расчет такой. Я долго смотрел, сравнивал, какие машины, чего. И у меня была задача какая? Купить машину, которую которая не угоняют. Чтобы я мог оставить, потому что у меня мог, могло быть такое. Я оставил машину на три дня куда-нибудь, уехал, да? Uh, чтобы я ее оставил, чтобы ее не своровали. То есть uh, вот, вот эта вещь которая практичная, то есть чтобы ее не воровали. Смотрел там угоняемость машины и так далее. И выбрался себе Toyota Corolla определенной этой модели. Вот. И нормально ездил на ней почти 10 лет. Нормально. 10 лет проездил я и вообще никаких проблем. И оставлял ее. И я на ней объехал много-много и по России, и в Крыму, и, и по Украине, и в Киеве целый год она у меня была, я там ездил. Ну, я в Киеве целый год жил, по работе, конечно. Вот всю Украину проехал и в Крыму, ну, много где, короче, был. Вот, Ну, то есть была такая машина, что бросил, я ее, помню, в Киеве бросил у своей там знакомой под домом и уехал на три месяца домой в Москву, а машина там стояла. Я попросил, говорю, заводи так, заряди аккумулятор. Приехал, а представляете, э, прихожу, нажимаю, а не работает сигнализация. Ну, я понял, в чем дело. Дверь дернула, дверь открыта. Ну, то есть сигнализация. Аккумулятор сел, сигнализация пропищала там сколько надо, и машина осталась. Не знаю, сколько она так стояла. Но у меня не было три месяца. Вот У меня просто украли документы и на машину, и паспорт, и все дела. И мне пришлось ехать в Москву, там, восстанавливать. Но, понимаете, я говорю сейчас о практичности вещи, что вещь, когда практичная, задумайтесь просто над этим. И не только это вот, э, какая-то одежда или автомобиль, обо всем. Компьютер, например. Для каких целей он нужен? там Игровой – это один вариант, если для работы – другой вариант, если и то, и другое – третий вариант. Понимаете, да? Я вот я вот взял у меня вот MacBook, а на нем играть-то особо и не, и не во что. Я бы сыграл, конечно, но тут игр таких. Нет. Понимаете? Но это как шутка. Понятно, да? То есть мы выбираем практичные вещи. Даже скажу, вот люди, например, я жил в Германии в свое время, еще в ГДР, ну как жил? Мы там были по обмену практикой, там более трех месяцев я жил еще в бывшей ГДР. Это был 87 год. Там все было удивительно по сравнению с Советским Союзом. И там был такой момент, мы работали вместе с немцами, там на предприятии БВБ, это знаете как, ну что ли, автопарк автобусный в Берлине, вот, который там автобусы рейсовые, там. мы там работали бригадой. Ну, хотя я был радиоинженером, учился на радиоинженера, но у нас туда как, как бы стройотряд по обмену практикой. Так вот, и я там узнал такую интересную вещь, что там немцы, они, знаете, это вот экономят они, как экономили. Например, в каком-то районе живут несколько человек, и одну неделю ездит один на своей машине, подбирает всех и на работу привозит на своей машине, на одной. На следующую неделю другой, на следующей неделю третий. Понимаете, о чем я? Ну, кому машина, если нужна, он, конечно, сам приезжает. Но, в принципе, вот такая вот так они экономили. Мне было это странно, удивительно, что так люди делают. Но опять-таки, все исходит из целесообразности. Как это можно делать? Нормально. Вот. А мы с вами двигаемся дальше. Двигаемся дальше. И Коротко о том, я вам обещал рассказать, покупка не всегда лучше аренды. Ну вот тоже задумайтесь над тем, что если, если, к примеру, ипотека на 20 лет или на 30, какой-то определенной квартиры, ну вот представьте, вы прожили там 3 года, а вам, ну к примеру, в другом городе или в другой стране вы нашли работу, которая там в 5 раз больше оплачивается а у вас эта квартира, вы ее продать не можете, сдать вам ее, жалко ее все разломают. И получается не туда, ни сюда, а плюс еще соседи какие-нибудь или еще, понимаете, да? То есть много всяких э, вот вещей насчет покупки квартиры. Да, кон конечно, там свое жилье и так далее, и так далее должно быть. Но здесь как выйти из этого положения? Прежде чем покупать где-то квартиру, э, я как рекомендую своим клиентам, я говорю, вы снимите там на год хотя бы, ну, если на месяц, не поймете, хотя бы на год поживите где-то в этом доме, в соседнем доме, посмотрите, удобно вам, неудобно, как соседи, как то, как все, понимаете, да? То есть вот в этом районе хотя бы, да, если там инфраструктура, насколько она развита, ну, я знаю, в Москве сейчас вообще все круто, даже говорить нечего, вот, но это раньше было, я помню, что там есть детский сад, а тут нету, например, или далеко ходить. Или там до метро далеко. Ну, вот такие вещи. Пожить и посмотреть, как это вам подходит и не подходит. И тогда только брать в ипотеку в определенном хотя бы районе. И у нас осталось разобрать еще парочку вопросов. Я сейчас быстренько по ним пробегусь. Значит, я вам обещал рассказать, откуда берутся деньги в бюджете. В вашем бюджете личном, семейном и вообще то, чем вы занимаетесь. Так вот, дорогие друзья, есть... Есть такой хороший урок денег, который говорит о следующем, что необходимо тратить меньше, чем получать. Заметьте, тратить меньше, чем получать. Это означает, что у вас будет создаваться положительный баланс. То есть каждый месяц вы тратите чуть меньше, чем вы за этот месяц заработали. И поэтому траты примерно одинаковые а остаточек будет постепенно расти, расти, и расти, понимаете, да, то есть вот таким макаром. Это просто. И э, вообще экономисты рекомендуют, э, чтобы тратить на 20% меньше, чем вы зарабатываете, ну, как минимум, можно и там разница больше. Конечно, речь не идет о выживании, да, когда жрать нечего, да, ни на что не хватает, тут там немножко по-другому. Но когда вы в среднем обеспечили себе по пирамиде Маслоу да, базовый уровень, там еду, защиту, помните, да? Смотрите, какой у вас баланс. Об этом можно долго рассказывать, но принципиально, принципиально я вам все рассказал, теперь вы понимаете хотя бы от чего отталкиваться. Понятно, да? И теперь пятый пункт, который я вам обещал рассказать, это рассказать про то, что необходимо ввести инвестирование в привычку. Я знаю, но у меня очень много было клиентов, ну и сейчас есть клиенты, которые роскоговорящие, но живут за границей, там в Европе, в Японии, в Азии, в Африке не было. Где еще? Ну, в основном Европа, конечно. 80% Европа, где-то там в Америке, в Азии там мало совсем. Вот. И чем отличается менталитет? Ну, если вы читали книжки, смотрели фильмы, любая там, скажем, к примеру, американская семья, у них обязательно они во что-то инвестируют. Какие-то акции, какие-то пакеты, B&W, там еще, там много-много-много ну, чего не… B&W это, – это не то. Да. Инвестируют в разные, в разные пакеты, портфели покупают и так далее. Для них это нормально. Вот они как бы являются акционером и своих предприятий, там, где они работают, и других предприятий и вообще на бирже то есть, много-много-много практически у каждой американской семьи, кто ну как бы не, не про бомжей сейчас речь, у них есть свой, что называется, семейный брокер, который подсказывает, какие акции покупать, какие продавать там, трастовое управление, все это есть. У нас, например, в России такого как бы повсеместно нет, то есть такой привычки нет. Поэтому я вам рекомендую сделать следующее, дорогие друзья. Да, вы там выберите пакеты акций, там еще что-то. Это делается один раз, ну, может быть, там добавляется, убавляется. Но я вас хочу подвести к следующему, что представьте, что вы делаете... Это инвестирование, чтобы оно не было каким-то страшным, сложным, а введите в привычку и платите за него как за коммуналку. Ну, к примеру. Круто, правда? Вот э, как делаю я? Э, вот есть какие-то, вы живете, у вас есть квартира, какие-то коммунальные платежи там за воду, за горячую, за холодную воду, отопление, там все, 10 десятое, за мусор, за домофон, там за все это вот заплатили. Вот. Также понимаете, сколько вам денег там на еду примерно надо. вот. И также из этих денег, как будто это какой-то взнос за коммуналку, какую-то часть денег вы добавляете и покупаете там, в пакет акций или еще как-то. Ну, я на самом деле нашел способ безопасного инвестирования. вот. Тоже там ссылочка будет. но Вы знаете, я иногда провожу по четвергам занятия, так вот, и вот это все, как бы, понимаете, да, введите себе в правила как будто вы оплачиваете, как за коммуналку. Прям раз оплатили, все, больше ничего не надо. И тогда вам будет легко инвестировать, и ваши доходы, помимо всего прочего, будут расти. Нормально? Круто, правда? Отлично. Ну вот, я вам скажу так, что есть еще много всяких уроков, про, деньгах, наверное, про деньги я, наверное, еще буду еще разные важные денежные какие-то уроки проводить. Вот Мне, например, интересны инвестиции. Я все-таки решил, сделаю серию, серию видео про инвестиции. Как правильно инвестировать, откуда что берется, куда что девается, что такое майкинг, майнинг, что такое крипташ, Ну, все вот это вот буду рассказывать. Вот. И э, э, эти уроки... Я сделаю, ну, как всегда я делаю, у меня есть такое э, очень важное свойство. Я любые сложные вещи могу просто объяснить. Вот там раз и все объяснить. Понятно, да? Ну, в принципе, мы в 30 минут уложились. Меня зовут Игорь Мерлин. Я системный эксперт по масштабированию доходов. Системный аналитик с 25-летним стажем. Я помогаю предпринимателям и наставникам,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 как я вам обещал. Еще раз напомню, дорогие друзья, что мастер-майнд-группа найдется еще пару мест на шоколадных условиях, как я говорил. Так что пишите мне в личку, пишите, где меня найдете, пишите в наших группах, кто состоит в наших чат, в чатах. Вот, пожалуйста, пишите. И тогда, пожалуй, дорогие друзья, сейчас я загляну, может, какие вопросы есть. Пожалуйста. Да, вот вы говорите, там, грустно аренду выплатил. Да, конечно, может быть и грустно. Но опять-таки, знаете, когда я вот плачу аренду за что-то, я понимаю, что это моя свобода. И если мне грустно платить, то это означает что? Что я не могу себе чего-то, к примеру, позволить. Конечно, там... Э в Москве квартиру там, по 65 тысяч в месяц платить или по 80, конечно, это из бюджета можно было инвестировать, сработать больше. С другой стороны, я могу себе выбрать такую квартиру и такое место, где мне удобно жить, понимаете, а не то, где я могу себе позволить. Понимаете, да? Потому что ту квартиру, где я жил, например, там вот, предыдущие каденции, да, ну, очень дорого она стоит, и я не знаю, стоит ли мне там вообще жить, потому что я не понимал. Ну, до пандемии я еще не понимал, ну, буду я в Москве, не буду, вот, потому что три года в Таиланде мне как бы хотел. Но ну, сейчас там получается так, что невыгодно в Таиланде что-то строить, что-то за границей вообще делать, потому что его могут отобрать тупо. Поэтому я вовремя тогда что-то меня остановило, чтобы я там не купил себе такую вот коморку. В Патае. <смех> Понятно, да? Ну, не совсем коморку, конечно. Понятно, друзья. Вот. Хорошо. Ну что, ну что, дорогие друзья? В принципе, это все, что я хотел сказать. На этом все, дорогие друзья. С вами был Игорь Мерлин. Всем пока-пока.